Так, ну вот, мы уже разогрели. Видишь, тут температура, даже кожа разная, на полтора градуса вышел. Хочешь попробовать, пощупать? И, И покраснение, видишь, да, поздравляю со здоровым покраснением на полу спины, как говорится. Слушай, ну, только побирал. Турбер кожи отличный, трафика ткани в норме, кожевообращение хорошее. Немножко еще, потерпи. Хруст был. Слышала, да? Да. Что почувствовала? Приятно? Да. И как бы и растеклось такое теплое что да? Как бы тепло такое растекает. Сейчас мы еще лопаточку отдельно проработаем тебе. Вот, а многие люди боятся хруст. На самом деле в этом и есть смысл, это наслаждение. Многие только приходят. Дело что хочется, но только похрусти. И плечко расслаблена, расслаблена. О, как лопатка заходила, видишь? Угу. О, отлично. Когда слышен шорох такой, ших, ших, ших, ших, это значит кинетическая энергия, трения переходит в тепловую энергию. Пошло тепло. Как помните, раньше была реклама Блэндомеда. Одну половинку яйца покрыли, другую не покрыли. Почувствуйте разницу. И вот ты чувствуешь, Алис, здесь и здесь. Я чувствую, у меня расслаблено. Вот эта прям половина просто. И тепло, горячо, по всему телу. Вот, это еще тебе бонусом инфекционный. Плавное движение. Переходит... Двигерные точки, потерпите чуть-чуть, тут будет болезненно, нормально, да? Да. Ну, а тут уже не больно. А тут как раз таки уже да? более чувствительная зона. Вот, чуть ли не четыре пальца заходят под лопатку. Серьезно? Может, я скоро полечу. Угу. Клилочки тебе вырастим, да. 16. После мануальной терапии. Только не вверх, а вниз, да. Как пел этот Гревич. Мальчики, шутники, как всегда. Требушки тебе раздвинем. Избавляет межребежной невролгии. Как у себе хороший барабан получится. Спасибо. <смех> Пошлепаем. Вообще, массажисту женщину позволяют делать такое, за что другие мужики получают по морде. <смех> да? Висит, висит, висит. Висит, Только висит, висит. висит. Все, расслабляем. А мы выдыхаем. Было. Еще раз. слишком все, отдыхай Так, было там, да? Вообще все. Было все, сейчас Все, испытала жизнь, да? Да, сейчас назад? везде прощелкало прямо. Ну да, но это еще не все Еще половину пути. половина пути У меня такое ощущение, что Мне даже эта половина чуть опустилась И как-то Расслабилась. Вниз, да? Да, ну, да, да. Такое да, вот можно вот запустить. Вверх как-то поднят на каком-то напряжении. Здесь просто... Работаем по половинкам. Расплылась. Сейчас вторую половину. Как раз как художник-художнику скажу тебе, главное попасть в колор. Ты видел я сейчас свою спину, с А уже я же растер. Ага. Ну, с фоткой. Это там на видео, меня, Просто там. Да, одна вот светлая такая, другая красная. Как после бани. Пошло <свят> Как говорит Гагарин, полет первые пять минут идет нормально. После первой процедуры все будет же перестраиваться, да, получается? Да, же, да. Весь организм, безработчик, все, немножко поболит, наверное. Да, могут мышцы один-два дня еще поболеть. Но я всем рекомендую, если что, можешь ванну горячую принять с эффектом мертвого моря. Соль. Да, это две пачки соли, две, два килограмма. У меня есть морская прям. Вот, вот морскую, да. Ага. Обычную в магазине и две пачки соды, а, висок, висок. Да, тогда мышцы сразу расслабятся, и полежать надо, температуру так погорячей, 39-40 градусов примерно, ага. и не 5 минут полежать, а где-то минут 40-30-40 ага. минут, тогда тебе все отпустит и психологически, и эмоционально, Отлично. и Да, и мускулатуру все отпустит. Молочная кислота там сразу будет Ходить завтра, если поболеть. Ага. Ну вот и спортзал. Ты переживала спортзал, сейчас не хожу. Ну я за тебя спортзал. Считай, это пассивная гимнастика. Я за тебя тренируюсь. Души, что души, души. Да. Терпимо, да? да. вот так удерживаешь. Да. Ой, помнится. Самое такое более болезненное в конце, как я уже поняла. Нет, это нормально. Тебе конец здесь или здесь? <с эки> <с эки> в конце процедуры. А, процедуры. с правой стороны даже посередине 3 точки потерпи немножко да третий и 5 да. и 1 пер этот крестцовый угу. ну, кстати инрвации у тебя нету вот смотри здесь не больно нет здесь а вот с... Они менее в ногу вправу. Да. Да? да, прям вниз они пошли. Так, во грушину мышц проелим. Нету? Нет. Так, вот здесь? Вроде нет. Нету, да? Вот тут? Нет. Нету, да? Что-то у меня как будто правая чуть чуть поданемела это вот после вот того зажима. После этой точки, да? Да, прям как. У нее, понимаешь, Олегша, какая вошла. ситуация у нее, бывает ее как вклинивает и все. все, в спину. Боль и с... не может сниматься, да? И выпрямляться, не могут. спина, ногу, да, а как с... седальщина. Ну, как да, да, это защитять. седальщина, да. Ну, это... Значит, глижа немножко вправо выходит. О. Вот отсюда идут корешки, и они объединяются с седальщином, а дальше вот, ну, вот ну, Сейчас у тебя видишь, я не болит, вот могу... эти точки я вот и проверяю. Все нормально, да? Да, чтобы вот сверху где-то там было, можно да. чуть-чуть. Угу, mm -hmm, потерпи. Mm -hmm. Вот здесь вот, да? Да. Еще еще потерпи. Здорово, румянцам на всю спину! Работает команда фоксиков. Волшебники. Волшебники, да. Ну, ребята, гудвинята. Потерпи. Больно, больно, да, через боль. И сюда кил тоже потерпить чуть-чуть. А сюда не больно, да? Колено не бьет, да, вот бьет. Дровой. И сюда. Да. Угу. слепо слепо не расслабляй. Ай, бог, бог. Зажим в ноге, в колене, как будто защемило дать. Вот как надеюсь. раз в больной. Отстреливает, сперва, да? Сверху, Отстрел... сверху прям. Отстреливает оттуда? Нет. Да? Вот бы угу. здесь вообще. Только защемело и все, да? Расслабь, ну-ка. Расслабь, Вот она там Нет, напряжена. Еще раз, расслабь, расслабь. Расслабь, Раслабь, расслабь. Раслабь, расслабь. Раслабь, расслабь. Нормально, Отпустила? Да. Все, как-то защемление, прошло, прошло. Ну, прошло, так да? Прошло. Отлично. мы да. все, проявляем боль. Это опять идет в колено. В колено да? Это может мой миниск все-таки. Может быть, да. Но Нет. вообще боль отсюда все начинается. Поэтому ягодицы очень важно массировать. И когда делаем спину, угу. и когда делаем ноги тоже. Вот угадайте, ягодицы это продолжение ноги или окончание спины? Не то, не Мне кажется, это не то и не другое. Ну скорее и то и другое. Ну либо так. Да. Техника. рубанок. Начищаем тебе всю. А ну-ка пусть падает нижнюю и верхнюю трапецию. Так, и теперь немножко потерпи. Нормально. Поясница не отдает. сюда. Нет. Ну, значит, я не грыжа, а протрузия. Это еще одно доказательство. Вот, так? Да. То да. есть была бы острая боль. И теперь выдох. И еще. И еще. Вот нас смотрите, ставьте лайки и дышите вместе с нами. Выдыхаем вместе. Алто и теперь длинный такой выдох. Расслабились и. Все. Держим спокойно. Раслаблено. Умничка все удерживаешь. Не себя массажировал. меня выродная лезть У меня веришь, она же меня бьет. А что, заболешь? За да, я шучу, нет. Видишь, Таня, надо терпеть. Как он говорит, терпи. Я же подготовлен. Терпите, иначе не будет терапевтического эффекта. Ну, она самая Терапия, а часть так Терапия и терпение, это же коренные слова. Да? Да. Терпи. Терпение? Терпение и терапия. А, терапия. Ну, это как ягодица. Что-то между. Что-то между ягодицами И спиной. Точнее ногами. Смотрел фильм, вот буквально сегодня эта фраза такая прозвучала, философская. Найти свою судьбу, это все равно, что нашел э, Критер. Вот вроде бы нашел его, а он тоже где-то рядом. Где-то рядом чувствуешь, но он теряется. Все, теряется. терпимо да хорошо вот мышца втянем и потерпим точку немножко можно стать эротически некоторые девушки вот, нажимаем они так прям что-то мне давно хотелось Многие вот, кстати, на Ютубе смотрят мои видео и говорят, что происходит нейровизуальное впечатление, то есть прямо на себе представляют Нет, ну, это же есть на и себе. даже расслабляются. Визуализация. Да, визуализация. Делают другому прож... человеку, а они да, чувствуют прож... на себе. Проживаешь, чувствуешь. Прям пишут, мне, ой, у меня шея прошла, я посмотрел, шея прошла. А я спал хорошо сегодня. Еще раз еще все отдыхай обе руки под голову. Да, будем пониже. Вот тут самое приятное место сейчас начнется. Подай а помоток, да? Мужчина с мужчиной всегда договорится. Вот это уже страшно. Ну, ладно, ладно ты, не, не волнуйся. Запустить. Да у Главное, чтобы у тебя всего это, вправилось все. Так, вот как голый на. бок туда наклоняй. Ага. Главное, чтобы все вправилось. Так, не больно, да? Ага, и в другой Бог. Вот так вот хорошо, да? Вообще-то. Личка закончилась? Не, вообще-то да, там вот внизу стоят они. Вот видишь, посередине. Замечательно. Замечательно. Ты это скажи просто... это нашим зрителям, это не веришь? Это просто волшебно, ребята. Да вот ради этого такой. стоит прийти. Вот видишь, я а ты я... говорила, зря пришла, зря пришла. Я тебе вообще Как раз побаивалась будет еще круче. Люди просто насмотрятся вот этих видео сумасшедших и, естественно, боятся. Здесь бояться нечем. Учитывая, сколько раз она была уже на массажах. Практически то же самое. Угу. Практически. Массажи у ну, кого? Да, Но массажи. это того организма требует. Да? Обязательно. Мой так точно. Вот хулку твою как раз. Разумненно. Да, правильно ты это назвал, Олег, Холка прям. Холка да. <связь> лошадина, да? <связь> ну, не лошадина там. Лисина там. Коровье, ближее. <дурашье>. <связь> Сюда может отъебить. Если потерпишь. Потерплю. Да. <связь> О, Боже, я так неожиданно сейчас. <связь> <связь> <было>. <связь> ну, просто эффект <связь> неожиданности. Я думала, Вова молоток. <смех> <смех> Эффект был похожий. Думаю, можно без молотка вот руками сделать, <смех> <смех> как отбойный <на> молоток. <смех> Чувствуешь? Ох, да. Растяжение позвоночника идет, декомпрессия, отвигаем таз, высвобождаем вот эти вот места, где грыжи, протрузии часто у нас появляется диагональное вот растягивание. Чувствуешь, да? И художник смывает свой рисунок, сбрасывает негатив. Фу. Трапеция. Тело задышало. Просто Все тело дышит, да? Легкость такая появилась. Вот, очень хорошо что ты даешь обратную связь. Как раз мы понимаем, что мы делаем, что получаем и куда воздействуем. Да? Да. Нарисуем эполеты. Полное расслабление пошло. Посерпи Выдохнули. Как, терпимо? Да, отлично. такого супер больного, как, как, как люди там страдают, да, показывают, кричат. Ну какие-то есть, конечно, неприятные там, моменты, но это все достаточно терпимо. И потом такое расслабление наступает, что... да, даже нос заложила, кровь побежала, да? да? Да. Ну да, да, и лимфа там тоже чистится. Сосуды заработали. Вот тут вот, где крепится мышца ага. в голове, самые такие места. Если их не расслаблять, то начнутся потом головные боли, метеозависимости, хроническая усталость, бессонница. У меня часто. Да, я вот часто. долго не могу уснуть. От этого избавим. Кстати, гарантирую тебе, что сегодня сон будет вообще великолепный. Как у младенца, да? Да, да, как у младенца сегодня прям вообще. Наконец-то мне завтра тоже как раз. Не раду вставать, я выслеждаю. Я завтра встану и вам напишу спасибо. За Хорошо. эту ночь. Ничего не подумайте. <свят> Вы ничего, ничего не подумайте. Муж сидит рядом. <свят> Височная будет быть или заточная? У меня За... спереди болит голова. Вот У меня, точки? кстати, не болит. Виски, да, и спереди голова. Вот из точки, можешь сама все массировать. Это... Вот, О, вот височную вот боль да. Да, я пытаюсь все время, там, тремя пальцами, что-то массировать. Я все время думаю, наверное, это бесполезно. Ну, интуитивно человек может сам себе что-нибудь найти, там, точку определенную, да. И промассировать. Самый первый в мире массаж, откуда взялся, знаете? нет ну туда за счет причем да и начинают сам растирать uh -huh. Вот уже первое понятие массажа uh -huh. а потом с годами с веками это все обросло там уже подробно с теми лимфатической системы кровеносной системы точки, акупунктура и так далее Можно еще глубже уйти в с применением астрологии биологических часов разных внутренних органов uh -huh. вот у нас же точки внутренних органов многократно проецируется на теле. Вот у меня была одна девушка, у нее болела вот эта вот часть, вот эта вот точка, mm -hmm. пояснично-подвздошное сочленение. Сколько я там не массировал, вот всегда оставалась боль. Тогда я что сделал? По диагонали, вот на ухе, также проецируется наш позвоночник. Mm -hmm. Вот в этом месте примерно, вот кольцово-подвздошное сочленение. Прищепку поставил, прям обычно бельевую, и пока массировал спину, она работала. Потом снимаю прищепку, нажимаю, нет боли. Вот что, представляете? От, от уха, оказывается. Так, вот потянем, потянем. Будем делать любимую лебединую? Шир... Да, у меня и так вроде короткий. Но... Если вытянется еще длиннее, то я не против. А, а так будет еще красивее. Да, хочется ходить прямо уже. Я устала уже немножко, вот это вот, как бабушка. Да, не сутуся. Сейчас мы тебе спину укрепим и как раз распрямишься. Самим все же это надо тоже прорабатывать, конечно. Заниматься, продолжать. Ты имеешь в виду фитнес или сам массаж? Наверное, -то лечебный, да, знаю, ну наверное, как будто лечек, физкультуру, да, чтобы бросать вот так Спорт. Не нужно спорт калечит. А вот физкультура – это другое. Это физическая культура нашего организма. Его надо продолжать заниматься. А как же стройность мышцы? Так хочется. Чего хочется? Стройность мышцы, кубики, а -а -а. руки такие <смех> подкачивали. Ну, конечно, хочется. А потом вот идешь лечиться после этого всего. Сейчас я себя вытру салфеточкой, ага. и потом мы так слегка понажимаем, аккуратненько-аккуратненько, ага. нежненько-нежненько. Олег, а насколько важно вот перед, как сказать, перед, ну, как бы правильно Всяца. выразиться? Похрустываниями, вправками и так далее, разогревать вообще организм. Важно, важно. Очень многие, вот там в Ютубе можете где угодно видеть, специалисты не разогревают, у них сеанс там 10 минут идет, длиться. В принципе, зависит от тела человека. Если человек пришел к такому специалисту и видно, что он такой, такой подвижный, такой как на шарнирах, да ему можно и сразу. Но обычно же приходится с плазмами, с гипертонусом в мышцах, понимаешь? Надо это все сначала убрать, устранить, чтобы можно было провести прием мануальной коррекции. И то есть, условно, чтобы было видно, в каком состоянии тело находится, когда оно расслаблено? Да, да. И, естественно, надо разогреть человека, да. На, как бы, на горячую легче делать прием, чем на холодную. А на холодную бывает еще как? Человек не успел расслабиться, специалист, так скажем, горе специалист, ему как хрясть, все равно давил, и получается еще больше спазм. Он же в этот момент напрягся, и еще больше спаза. Mm -hmm. Так, давай руки расправим в стороны. Mm -hmm. угу. Просто бежим, отдыхаем. Сейчас на твои составщика отправим. Ну, не больно, когда стучу? Mm -hmm. Так. Вот это не молотком, но пальцы. Угу. На кошку беретесь. Потерпи. Ладно, дальше щипать не буду. Котелка тебя потрясен так. Представляй себя кошечкой молодой. Гибкой кошечкой. Правильно, Расслабь, расслабь, расслабь, расслабь. О! Может в руку стремится. Ох! Мне четыре конечности прострелило. Да? Да, руки ноги, все Отлично. прям как звездочкой. Прострел прошел. Молодец, хорошо. Давай, сейчас подышим. На выдохе. еще раз. И еще. Ну okay. <laughs> расслабляй, ядро все, все, полностью расслабляй. Вот такие вот у нас приемчики. Когда конечно, у меня просто... Давай голову на бочок. Я сейчас переложу, сама ничего не делай, не делай. Вот так, вот так, вот, вот сюда. Ох, Живая? Я в Покажи нам лайки, потому что мы не думаем, что голова отбавлилась и укатилась в кусты куда-то. Обалдеть, ты это не видел? Боже мой слышно да, да вообще Другой друга шок контент так на это да? шок контент да да вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот расслабь расслабь так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так <grassroots> Я представляю, как вы устали. Я-то ладно Я-то устала, ладно, да? Я-то тут лежу. Что-то вроде... Давай голову еще ко мне в эту сторону. Вот сюда загибаем. Ручку вот сюда. А эту руку клади на верхнее ухо. Да-да-да, вот сюда. И расслаблено. Расслаблено. Все, а здесь ровно. Так. О. Потрепала жизнь. Руки туда, спустим, спустим, руки, спустим. Так. О, жизнь потрепала, да. Эту ногу расслабили. Так лечиться приходится. Еще расслабляем. Еще ногу расслабили. Раслабили, расслабили. расслабили. Все, так, теперь поворачивайся боком ко мне, вот на этот бок. Подвожусь. Так, Оп. еще и локадку хорошо бралась, да. да. сделала. Эту <сил> да. вот так зацепись, вот так зацепись. Ага. Ага. Все. А где Так, руки назад. Назад, ага. И. Давай, ногу примем, напрямую, сюда. На другую бачок переворачиваемся. Это, это у меня локти хрустят. Локти? Ага, какие-то в руке суставы. Это могут туда можно свесить, если хочешь. Так, это зацепиться. Да, здесь, да это зацепиться. А руку назад. Угу. Тушь вперед. Хватай свой локоть. Ой, коленку. Угу. И голову назад тоже смотри. Вот туда. На таз. Видишь, тазовые кости? Показаны на них пальцем указательного. У нас, принцип такой. Куда смотрим, там и происходит воздействие. Что такое? Что такого? На этот. Вот мне свело. Это у меня периодически бывает. О! Я ему так не разрешаю мне делать. Мне сейчас не больно. Сейчас не больно, да? Нормально? Да. Раслабил, могу, расслаби, Да, Рома. Так, а сюда рядом. опускается, да, нога. Да, это вообще. Без проблем. Так, это, короче, у нас право. Скорее, да, сейчас я даже не вижу, у меня сообщение. До него точно сообщение дошло. И мне жадно, это тут не поращать. Да, дам, да дам, я, мне, блин, <мас> можешь Даня набрать, да, пожалуйста? Просто я даже выйти никогда не могу, я У врача. <смешный> О, хрустит и хрустит. <смешный> Аргузм трясется, <тушился>, да? <смешный> ага, прям. Если пошла, это <смешный> эффект. Ну реакция пошла, представь, я тебе вот, особенно шейные позвонки. Дает, он в шоке, Это называется перезагрузка компьютера. А, То есть головной мозг, он постоянно отправляет сигналы в каждую точку организма. Ему надо постоянно мужичку понимать, где мы находимся. Сидим, лежим, там упираемся, да, и падаем. Он постоянно контролирует каждый uh -huh. наш каждый пальчик. И с этими блоками он получал информацию. Uh -huh. Много-много месяцев там или лет. Uh -huh. Сейчас uh -huh. я все раскрыл, все ухлынуло в голову. Информационный поток. И компьютер перезагружается. Перегрузка, короче. Смотрите. Парасимпатическая нервная система. Мои ногти поранились, наверное. Да, да? наверное, многость поранилась идет. Вроде никакого. Такого. Сейчас свечу. Да, уже бы нам расслабляться эту ногу. Тут с бедром что-то. здесь было, да? Нет, вот тут в колени что-то Опускаем. Uh -huh. А может голову туда там по центру, да, вот по центру, чтобы было? Так, вот тут не болит нигде? Нет. Нету, да? Нет. больше <свят> <свят> а Ну да, кстати, 60. Шиш... Да? Вот здесь уже такой, такой боль нет. У меня теперь только в колено. Здесь, кстати, стало раскрываться. Вот сюда боль пропала, вот здесь нету вполне. Нет, а Нету? Ну, такая уже мышечная, знаете, как в зале, когда немножко подрастягиваешься. А сейчас стало только в колени, осталась боль. Ты представляешься? У меня в паху вот этот вот зажим, который был, ушел. Да, ну мы сразу проработали сзади, а сейчас еще спереди проработаем, еще вот лучше. И кость, да? Да, и кость, смотри, смотри, смотри, кость у тебя уже ниже, и уже стала почти на одном уровне. И это как будто чуть вперед стало, да? И я да, не да. Сравниваю. Но еще не до конца, сейчас еще доделаем. Ну да. не за один раз же все делали, такого же не бывает Олег ну, ну, тогда да, с, с моими болешками, когда два шейных позвонка не ставили. Ну конечно, нельзя ну, ну, я вообще ложил. Ты сказал, ну, ты, ты сказал, два-три два сеанса максимум, говорит, возможно, типа, и все будет нормально. У меня шея поворачивалась. Вот. Угу. А, Стало поворачиваться. Нет, у меня справа поворачивалось хуже, Первый. чем влево. Понимаете. Потому что я на шею, у меня прюхнули, ну там было дело. И у меня ну, два шейных позвонка, короче, вылетели. И из-за этого у меня как этот, кровь, как эти вены называются, я не знаю, да-да-да. Вот, да, там, да, у Но меня, был, мозг, да, у меня часть, мозг, была проходимость вены 1,8, а с этой была 0,4. О! И когда я потом, я потом вот... Ты, да, ты потом проверялся? Нет, я не проверялся, я Сильно сопротивляется. Ну заметно стало. Но она, у меня перестала да? голова болеть, у меня перестала. Она крутиться начала, у голова перестала болеть, да. И зрение даже улучшается. Но зрение, конечно, Держи на, весу, на весу. И прям сопротивляется, сильно сопротивляется. Колено вот, боли вот раз. сюда. А в колено еще раз сопротивляйся. Ну, а давай здесь, давай. Еще поднимай. Сопротивляйся. Еще. Ага. Все. Теперь свешиваю ногу вниз и двигайся к краю сюда. Угу. Еще еще кратче, чуть-чуть. Потому что она Смотри, я давлю вниз на вдохе. Задержка дыхания, поднимаешь ногу. Вдох. Дай, дай, дай. Выдох. На выдохе, по-моему, все расслабились. О! Еще раз вдох. Поднимаем. Угу. Тянем, тянем, тянем. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Все, Пацан, пацан. Вообще а что говорили, там... министр надо вырезать, там грыжа надо вырезать. Операцию да? делай, да. Операцию сразу. Да все, вот там встало уже. Вот смотрите, сейчас я посажу в позу лотоса. Полово. меня не бьет в колено, сейчас боли Видишь. нет вот сюда. А что это было? Вправо, министр. Смещение, да, вправо. Да. А теперь вот в сторону разворачиваю. Не больно, да? Чуть-чуть. Ну, это, наверное, мышечная. Брауш, да. Теперь ложи сюда. Не Смотри, как у тебя нога легла теперь. У ну, тебя нога легла теперь вообще да. полностью. Помнишь, как ты вот лежала? Полу, да. она я знаю, вот так, она нога. у меня уже два месяца, я Вовке десять раз говорила, Вов, у меня нога вот так не, рас, не, не раскладывается, я периодически лежу. Но здесь. она лежит, а она у нее Это договора, у меня вот да. ложится ровно, ну, это а умница, это вообще это не ложилось. А сейчас у тебя нога лежит. А? Больно? Ну, мыш, мышцы, конечно, не растянуты. О, Опять прошло. Что? Что пошло? Стресс по организму. А, дрожь такая, дрожь, да? Да, да, да, дрожь вот эта. Ну, дрожь бывает, да. Вот пальчик сводит, теперь. опять вот так. Ну, Эту сводить. ногу, да, вот сводит, пальцем вот прям здесь, да? в пальцах. Вот. Нормально? Да, них приятно было. Да. Вот туда надо нажать. <связать> да. Выкинь. <ее. связать> понял, что делать надо. Я ее буду лупить, я понял. Лишние пальцы, лишние пальцы. Вся нога вот. в пальцах. Выкинь. Ты мне все время ломаешь. Можете надо ну, Так, приятно даже, да? Да, так как будто вы тоже. Ну, Ой, вот, пятки, да. пятки вместе, да? Угу. Смотри, я буду разводить ноги, угу. ты с -с -с своди. Угу. Сопротивляюсь. Да, сопротивляюсь. Вдох. Своди. Вдыхание, выдох. Полностью расслабились, расслабились. На выдохе. Все. Полностью все расслабили. Все. Еще раз. Вдох. Выдох. Не-не, сопротивляюсь. Подожди, вдох. Сопротивляюсь. Выдох. На выдохе расслабилась. Раслабилась, расслабилась. расслабилась. Еще раз, вдох. Задерживая дыхание, дави, дави, дави на, на руки, на руки соединяй, соединяем. На руки расслабились. Теперь вдох. И дави. Давим, давим, давим, даем. Выдох. Опять колено в правое боль. Открывай это могу. Ага. Особенно, особенно. Ничего такого могу. А! Мы расслабились ножку, расслабили, расслабили полностью. Могу сводить, но пальцы. С... А Эту сводит? Ага, Здесь? Сводит. Здесь сводит? А... Сейчас. Так. Отпустила? Да. Угу. Вот полностью расслабится. Расслабляем, сейчас. Едем обратно. <свист> Нет, уже надо расслабиться. Расслабить. Надо все расслабиться. Мы сейчас будем ногу удлинять. Это уперлась, прямая, прямая. Это ага. прямая нога, а это расслабленная. Чувствуешь, что негодяя тянется? Ага. Ты даже можешь сюда вот руку положить. Мышцы. Вот. Да, и чувствую, как они тянутся. Прикольно будет. Это располагается. Прямо да? Ага. Чувствуешь? Да, чувствую, как мышцы растягиваются прям. Все, двигайся обратно. О божечки. <смех> Смеешься все, да. А я тут... я подсмею вас Ложись, ложись. Всё равно ноги. И вот они выровнялись. Опа! Вот что и требовалось доказать. Им надо было заснять. Надо было... Да, что там фото не сделали до. Вот. Надо так вот. Показать, чтобы было видно. Вот по вот этим косточкам была сантиметр разницы. И по пяткам. Это правда. Да, сейчас. <связь> подтверждаю. подтверждаю. Сейчас все ровно стало. И сейчас будет такой интересный прием. Долгожданный вытяжение всего позвоночника за череп. <связь> Просим можно нам помочь. <связь> Можешь сесть вот сюда коленками <связь> и, <связь> и, и на бедрах. А, а, подожди, подожди, <связь> подожди, сначала подымянщики. <свист> так, сейчас я тебя ну а что ты выдержишь? Он же на бедра садится <свист> Не на коленке, а на бедра Ой, <свист> я, так резну, я вообще придерживаю тебя <свист> Прием запрещенного в многих странах мира В Эмиратах и Саудовской Аравии, Сингапуре э -э -э, Давайте без а посильных номеров <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Рулетка это как бы не мое не выигрываю нигде на самом деле я просто зрителей запугиваю это для вас шок контента для нас это приятно проверим пошла шея я прикалываюсь конечно я так сто раз делала. делала да вы забыли потянем потянем расслабляемся да закрываем через смыкаем. вот игночка. Да, ничего. Говорят, дед не мог выйти на туре, а мы с мужем. Товарищ, мать! Это тросов? Нифига себе! До куда дошли? Нифига себе! У меня, мне кажется, вот здесь все кости вот так вот все. Да. А они же дошли из одного отдела Нет, тут я ничего не почувствовала. У меня, видимо, такое тут скопление моих этих. Я вот тут все. У меня все кости такие раскидались как надо стали. Вообще прикольно. Ну сейчас, поскольку ты молодая, еще и раз сделаем. Пока сиди, сиди. Чего еще? Да и не достать. Мы под другим углом, чтобы дойти до грудного отдела, да. Не, надо до прыгать. Да, держи за руки чтобы она успокоилась. Ох. Вообще ничего не поняла, что это было. Мне как-то отключило на секунду. Чакры включились? Тригоник ты засветился. Сейчас ну сейчас давай, приходи не в себя, сумку, говори потому, нам, что ты почувствовал. Да, можем вставать. на да, ноги, таз выровняли, вот самое главное. Да, да, Сильно Даже... мышцы как будто накачало, прям у меня как у качка, как будто все так. Да, ощущение, что у меня шея такая крепкая стала. Я не знаю, что это. Вставай, одевай топик. Да. Стриптиза не будет. Да, стриптиза не будет. Секса не будет. О, Ничего не щелкает. И садись спиной, вот так, как ты сидела, садись туда лицом, туда лицом, сюда так поплотнее тогда, все ага. сидим, проверим шею, шею. опускай, да, опускай, Расслабленно, расслаблено, расслаблено. Ну, почти ровненько, сейчас небольшие, не, не, напряжена, еще расслабь, расслабь, расслабь, вот, вот, расслабляю полностью, полностью расслабляем, угу. ну, сейчас чуть-чуть поправим, там немного, меня можешь вот так вот а? голова висит висит висит, болтается сама по самому себе вот. молодец отпускает пускай голову вот. посмотри она по собственным весом падает сюда сюда давай еще раз. опускай пускай И вот сторона расслабься, пугаешься, да? Да, вот уже первый раз раз и все, и потом уже напряжение. Первый раз шелкнул, да, давай, давай, вот не подожду, когда. Когда расслабься, расслабься. Я жду, просто жду. Это мозг включается. Да, мозг включается. Клади щуку на руку, и вот туда загибай, туда. Вот там, вот. Просто голова под собственным весом лежит. Ого, ну, Вот лежит лежит. сторона лежит да. О, слышу, прям в мозг челчок пошел теперь вставай вот и стоя ну, немножко поясничку подправлю лезешь процедура вообще-то так руки вот так обе Выдох и расслабить. Теперь давай, вот ту ногу, коленку вверх. Ага, и смотри в телевизор. О. Колено мое больное. А, это же что колено вниз. я забыл. Даже... забыл, да. Теперь руки на шею в замок. В замок, на шею, на шею. Просто удалось смешать, да. Да, вот так вот. Нагивай голову к ключицам. Локти своди вместе. Не сильно расслабленно. И провисай, как в гамаке. На пяточках стоишь и назад, как в гамаке. я на прикрытии еще раз. Угу. И теперь вот твоя вот эта холка. Выпрями как-то, жизнь да, и резинку. Один и да блин, все, уже умерла резинка. Ну все, попробую. Со столькими процедурами моими. Давайте свою резинку дам. У вас тоже есть резинка? У меня для да. всех. Сейчас я сделаю. Думаю, что ее починю. временно. Забыли убрать. Ну, чуть назад это диток. Вот ставим как-то обычно стоишь. Сейчас тебе легко ставить. Вот так да, я стою, да. руки вперед чуть-чуть. Да, ну немножко тут и не убирают. Потерпишь, Это будет удар. Надо будет голову опустить. Пускай, пускай. Раслаблено, все, расслаблено. Ну, нормально терпишь. Еще разок. У -у -у. Не, напряжена, расслабься, расслабься. Давай, давай. Терпи, терпи, кошка моя. Управляйся. Ну, все. Ну, видишь, уже меньше ста. Вот Был такой пук. Ну, вот так вот это, мне кажется. Это жирок остался. Да? Это жирок, надо будет его массажем, выбирать. Еще смотри тогда, ложись сюда на живот. Угу. Ну, давайте за один раз не будем все, вы не спешите. Я сейчас с удовольствием я же понимаю, что это все. Один прием с холмом, что такой попробуем сделать. Вот сюда локтями вставай. Ого. Без молотка? Без молотка. Вот не, не, ложись, ложись, лежа, лежа. Угу. Без молотка. Без молотка, да. Итак? Локтями. Упирайся себе в лоб. Теперь в челюсть впервые вот так. Ага. Стойте, спустите чуть-чуть вот так. Пожалуйста, все. Лицо мне не дало. Через челюсть-чуть. Челюсть, как удобнее, да, так и вот То есть ну, этот сколеоз. Ой, вот, грудной тоже поправили. Все, можешь вставать. Вставать и делиться впечатлениями. О, все, отлично, я здорова. Хочется посмотреть на то. Отлично. Пропала ну, у нас. Да. Да. Зеркалом, да, вот вставай. Вот. Принципе, муж видел. Отправляйся. Да, с чем я пришла. Видишь, острова нету угла. А можешь руки расслабить, О, просто почти снизу. Просто живот. Ну, есть, мне лицо. кажется, все равно чуть-чуть и не левая сторона ниже. Ну, не знаю, тебе виднее, наверное. Мне так кажется. Чуть-чуть все равно да, влево давай. Сейчас ниже чуть-чуть. Может, в следующую процедуру мы эту берем. Давай, ты сразу... говорил, да, все сразу ну, сделай, Пусть ты сама да, себя все. тренируй, старайся стоять вот так вот, не гибая голову. Я предлагал, а, когда я у нее прямо устала, вечером с палкой просто вставляю. А, с палкой, да, палочку вставляешь, вот обставляешь, ходишь. Да. Мама, Потом сверху ты обставляешь, сверху ходишь, тоже у тебя палку будет лежать вот здесь. Угу. Локцию, да? Ну а тут все равно, наверное, соли какие-то скопления за долгое время, то что вот находилось в таком же положении. Там все и соли, и соли, и жир там, да, и позвонки выступают, это все. Все да, подается да, лечению. Спасибо надо, большое. идти на операцию, приходите, приходите. к нам, коллега Гудинов. Пока-пока, друзья. Пока.